Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я. И сегодня речь у нас пойдет о том, как объяснить родственникам, что твой нож не является оружием и его можно спокойно носить. Проблема актуальна для молодых людей, которые в силу возраста еще не могут отстоять свое право на самостоятельное взвешенное решение. А я обращаю внимание родителей, что самостоятельное взвешенное решение обзавестись собственным инструментом в виде перочинного ножа, как правило, принимается без вас. И поверьте, это не только из-за меня, я не занимаюсь брейн типа, носи с собой нож, сука, ты обязан его носить. Нет, отнюдь. Также обращаю внимание, что проблема не касается только 14-15-летних подростков. Иным сынулям и в 25 лет могут быть эти советы актуальны. Поехали! А этот дебил учит мою кровиночку с оружием по городу ходить. Персонаж похож на вас? Тогда усиленно внимаем. Если молодой человек силится вам доказать, что его нож не является оружием, лопочет что-то там про госты, про 15 сантиметров выводящие складные ножи из категории ХО, про остальные признаки выводящие нож из категории ХО, поздравляю вас. У молодого человека сломлен психологический триггер, нож равно оружие. И в отличие от вас, к своему ножу он как к оружию не относится. Минутка ликвидации безграмотности. Триггер буквально с английского переводится как спусковой крючок. В психологии этот термин обозначает некий раздражитель, который запускает определенные поведенческие реакции. Триггерами напичкана реклама для того, чтобы создать у потребителя четкие ассоциации с определенным продуктом. Может вы и не догадывались или просто не обращали внимания, но вы точно знаете, какому напитку отдать предпочтение в случае, если праздник вам приходит. Вот праздник – это триггер. Так вот, сломать психологический триггер в сознании заблуждающихся о том, что нож является оружием, по щелчку не получится. У меня ушло несколько лет на то, чтобы вытравить это заблуждение из российского интернета, и перевоспитание отдельных особей до сих пор напоминает дрессировку щенка. на храпом реализовать невозможно, тут нужно действовать медленно, вдумчиво и методично. Ну поехали решать проблему. Шаг первый. Купите нож и не носите его с собой. Оставьте валяться в столе или просто пускай на столе лежит, пусть решает самые что на есть обычные бытовые задачи, что-то отрезать, подковырнуть, карандашик подправить и тому подобное. Вне своего жилища с родственниками обращайте внимание на те проблемы, которые можно было бы облегчить, будь у вас нож с собой. Вот, например, почтовый ящик в подъезде туго открывается, а можно было бы ножом подковырнуть. Вот чем больше вы таких моментов отстрелите на единицу времени, тем лучше. Но, прошу, не бегайте за мамой с ножом. «Мама, я хочу тебе помочь, у меня есть нож». Давайте без перегибов. Шаг второй. Выгуливайте своего любимца по адекватному поводу. Пошли с отцом в гараж, собрались на шашлыки или тупо поехали на дачу копать картошку. Смело берите нож с собой. Родственники, скорее всего, с пониманием отнесутся потому что у вас на кармане очень функциональный предмет. Но опять же, прошу без перегибов, не надо на свежем воздухе пытаться им косить траву или колоть дрова. У вас задача ассоциации ножа с хозяйственным бытовым предметом. А ни в коем случае не задача произвести впечатление малолетнего дебила, который хватается за нож по любому поводу. Шаг третий, вообще с него стоило бы начать, но я прекрасно понимаю, что такое бьет копытом, землю роет молодой сперматозоид, поэтому хотя бы третьим шагом нужно удостовериться, что ты понимаешь законодательство собственной страны по части оборота хозяйственно-бытовых ножей. Ну, благо на эту тему отдельные умники наснимали огромное количество методичек на ютубе, не будем показывать пальцем, вы их найдите. Посмотрите, в случае чего запомните, законспектируйте, и пусть ваши ножи только решают проблемы и никогда их не создают. До новых встреч! А сейчас обращаюсь к зрителям старшего возраста, которые так и думают, а в какую бы инстанцию на меня пожаловаться? Дорогие друзья! Рано или поздно вам всем придется смириться с тем, что дети в один момент начинают принимать свои собственные взвешенные решения. Понимаете, не только чужие дети быстро взрослеют. Второй момент. Перечисленные мной приемы они отражаются неизгладимыми шрамами на обоих сторонах конфликта. Понимаете, невозможно залечить всю семью о том, что у тебя нож не является оружием, а самому при этом таскать перо с мыслью кого-нибудь пырнуть. Ну, в-третьих, даже если вы панически боитесь, что ваш малолетний дебил кого-нибудь пырнет, невзначай, ножом, да сводите его на ножевой бой. Дебил, который не бывал в драке, верит в свою исключительность только потому, что у него нож на кармане. В то время как дебил, побывавший в спарринге, уже прекрасно понимает степень ответственности, возможные последствия и в жизни не достанет нож без весомого на то поводу. Счастливо!